Добро пожаловать на канал МИгры! Здесь ты сможешь познакомиться с лучшими играми для мобильных платформ, которые незаслуженно оказались в стороне и не попали в мировые топы. Подпишись на наш канал, и мы гарантируем тебе непредвзятые обзоры. Лучшие игры и качественный контент. М-игры — это цикловая развлекательная передача, выполненная в телевизионном формате имеющая две основные рубрики. Первая так и называется — М-игры. Знакомимся с лучшей тройкой мобильных игр по версии нашего канала. Вторая — М-топ-5. Чарт мобильных развлечений продолжительностью до одной минуты. Поставь лайк и подпишись на канал. Йо!